Тот факт, что свет распространяется прямолинейно, был установлен еще в древности. Об этом писал основатель геометрии Евклид за 300 лет до нашей эры. Закон прямолинейного распространения света является одним из первых законов природы, открытых учеными на основании результатов наблюдений.